Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Сегодня в ролике расскажу, что там по фитфай, сколько уже удалось заработать, либо потерять. Покажу, как распределяю и куда свои монеты. И обратим внимание на GMT, GST и немного поговорим про хомяков. Как они вообще работают, чтобы вы понимали, это реально на самом деле угар. Я думаю, тоже посмеетесь, поэтому смотрите ролик до конца, ставьте лайк авансом будет много полезной и интересной информации. Первым делом сразу хочу обратить внимание на монету GMT. Эту монету мы разбирали более подробно в прошлом видеоролике, поэтому ищите ролик вот с таким вот названием смотрите там я уже все подробно рассказал сейчас мы с вами смотрим на GMT, все точно так и есть была у нас хорошая поддержку поддержку не удержали понятно у нас весь рынок сегодня рухнул аж на 10 процентов мы хомяки конечно сразу сейчас забоялись начинать сливать свои монеты но не в этом суть в общем GMT, я думаю дальше может быть и будет какой-то отскок там до 3 3 с половиной долларов но дальше я думаю это все это будет вот такой вот длительный медвежий тренд GST примерно та же самая ситуация рисовал прошлым видеоролике уровень в 7 долларов, четко ударились в этот уровень, от него отработали. Дальше можем ходить вот в этом вот диапазоне, но думаю будет похожая ситуация, как и с Axie Infinity с монетой SLP. Длительное время по этой монете ходили вот в этом вот диапазоне, после у нас такой пошел хайп, многие люди начали залетать в эту монету, была коррекция, опять же новая волна хайпа и здесь длительный медвежий тренд. То же самое я думаю увидеть по монете GST, мне конечно многие люди с пены рта писали в комментариях, да ты не выкупаешь за проект, да ты не понимаешь что ты мы это, ребят, есть нет новых денег, нет притока новых пользователей, откуда вам проект будет платить деньги? Если бы вы там ходили, крутили велосипед, манили крипту, окей, тут вы получаете деньги чистые за того, что идет приток новых пользователей, но ну, идет мотивация, плюс по спорту, плюс такая бег это довольно таки широкая аудитория, ну тоже прикольно, то есть красивая финансовая пирамида, но очень грамотно упакована. Дальше, смотрите, у нас тут был рост, понятно, я рисовал то, что вероятнее всего, ударимся в 7 долларов, пойдем вниз. Сейчас мы можем ходить вот здесь, возможно, сделаем еще одну такую шпильку, как на SLP, но потом нас ждет все равно длительный медвежий тренд. Это, конечно, лично мое мнение, поэтому я вас не призываю верить в мои лично мысли. Послушали много мыслей, сделали какое-то свое мнение и все, по-моему, работаете. Дальше, по монетам FitFly. Я до сих пор эти монеты держу, конечно, со всем рынком и монетки FitFly чувствуют себя так довольно-таки плохо. Почему я вообще зашел в этот проект? Давайте разберемся, потому что видел некоторые в комментариях писали, вот тебе заплатили 8000, долларов ты зашел в этот проект не ребят ну вы в своем уме я свои деньги сюда вложил 8 косарей на самом старте потому что этот проект выходил на дау сам дау за этим стоит все остальные проекты которые у нас выходили они были на дексах на панкейке а этот проект сразу пошел на централизированные биржи но это как бы форк проекта степан по факту степан все он загибается он потихоньку уже все там последние соки с его выжимаются эти все пользователи вся база пользователей пойдет в новое приложение Куда она пойдет? Да там, где проще всего купить. Это те же биржи бабит Binance, не пойдут они сразу вот в те приложения, где вообще там не понадобятся. Плюс, знаете, я устанавливал себе приложение о других Move to Your, но там вообще полная ерунда. Там в одном приложении ты просто, грубо говоря, заносишь в стейкинг, оно не смотрит твои шаги, но просто, грубо говоря, тебе там каждый день что-то начисляют. Ну, плохие упаковки. Не знаю, что будет по этому проекту. Я лично рискую своими деньгами. Конечно, мне сейчас немного попроще сидеть в том плане, что покупал по 0.19. Точки покупку я показывал еще вам на Окиксе, по 0.19, да, средняя. Покупал я еще вообще по 0.14. Потом долгое время меня терзали сомнения покупать, не покупать. Потом я такой, ну надо загружаться. Не знаю, правда, что мне в голову стрельнуло. На 8 тысяч. Я обычно, если в проекты захожу, ну не на такую большую сумму, но видимо, как-то в моменте поверь. Я это даже сам сейчас не могу объяснить. Вот знаете, как я уже говорил. Вот была хорошая дорога у нас в деревне. Я ехал на квадроцикле, но зимой мне почему-то стрельнуло в голову поехать э, по реке и там я провалился под лёд. То же самое и тут. Я вроде бы заходил адекватно, хотел зайти на 3 косаря, потом что-то в голову стрельнуло, перекнилило, зашел на 8 косарей. Но ну, это сейчас как бы мне на руку. Первую часть своих монет я держу на бирже Окик. Здесь у меня 14 с половиной тысяч монет. На бирже Бабит держу большую часть этих монет. И некоторая часть лежит у меня вообще в стейкинге. Сейчас это приносит примерно по 18 монет. Не так много. Многие еще спрашивали как зайти в этот стейкинг. Все, ребят, пул закрылся. Так скажем, больше людей сюда уже не пускают. Сегодня также же я решил закинуть еще немного денег в стейкинг там правда я так и до конца не понял будут ли начисляться какие-либо токены я так понял то что здесь начисляются э, билеты и чем больше у вас билетов тем больше шансы получить какие-либо плюшки от этого самого приложения хотя и не знаю на ну, ребят у их такой количный сайт но капитализация растет нету э, ни одного проекта знаете после степ который бы набрал вот такую капитализацию как степа не знаю почему так происходит но пока есть рост пока есть хайп в возможно, я увижу те цифры, которые я хочу. Будет удержать вплоть, наверное, до 2 долларов. Я это буду, конечно, освещать все на канале и в телеграм канале И смотрите, здесь просто, когда ты даже листаешь, ну вот это вот надо как-то сделать, чтобы она пропадала. Здесь есть вкладка стейкинг. Я вот просто опускаю, но ну, это наложение, но ну, я не знаю. Но ну, это вообще, надо это исправлять, надо как-то красиво делать. И тут я вот перешел на эту вот вкладку, застейкал 5000 монет. Это не так много, но, возможно, получу там, допустим, кроссовки от этого проекта. И потом в будущем, когда я уже буду бегать я реально хотел бегать, то мне не придется платить за эти самые кроссовки. Но опять же, ребят, не подумайте то, что я вас тут призываю это все за мной повторять. Нет, я показываю просто, что я делаю. Были у меня крупные сливы на канале, я показывал. Если будут хорошие подъемы, тоже все это будем показывать. Если посмотреть по CoinMarketCap, сколько мне уже приносят вообще вот эта вот инвестиция, вложил я сюда тысяч долларов, и сейчас это мне больше 20 тысяч долларов чистой прибыли. Bridge Network, я вкладывал 1000 долларов, пока этот проект стоит, там вообще нету никакой ликвидности жду конечно роста надеюсь они там будут пилить вот эти вот свои платформы поэтому также буду сидеть наблюдать пока конечно так себе ситуация потому что вчера у нас было уже 32 тысячи на балансе понятно Но просто я думаю все наверное, видели как сильно у нас вообще обвалила биткоин. по монете fit5 больше сказать нечего я каждый день наблюдаю за их телеграм-каналом за их соцсетями чтобы понимать как они вообще развиваются пока я так понимаю не собираются листиться еще на dx биржах это правильное решение потому что многие люди вообще как бы централизованно биржи вообще отодвигают и только сидят на дексах. Поэтому тут есть такие вот хорошие новости. Не знаю, как это все повлияет, но пока каждая новость, когда выходит, есть хоть какой-то рост. Но теперь, ребята, давайте быстренько поговорим о хомяках. Я расскажу, как вообще это работает. Я вообще так угорал, когда это все происходило. В общем, тут у нас график растет. Многие люди из чата, хотя я и пишу не финансовые рекомендации, все равно залетают, там покупают потом. Только начинается вот такая вот коррекция. Все, паника. Хомяки просто все. Да это скам, да это пирамида, да это все не работает. Хотя тут коррекция была, но не такая большая, а все сидят и начинают на кого-то там злиться, кого-то винить. это, ребят, настолько смешно, люди просто не могут подождать, даже там, не знаю, день, два, три, коррекции есть на любом рынке, не может актив вот просто вот так вот постоянно расти, он если и растет, да, долгосрок, он все равно проходит какие-либо коррекции, биткоин был когда-то по одному, по сто, 100, по тысяче долларов, сейчас он больше 30 тысяч долларов, но эти вот хомяки, они же не могут сидеть, вот, и потом эта просадка, я видел, многие счета заходили по 0,65, 5, по 0.6, продавали по 0.4 И с 0.4 пошел рост и Эти же люди, блин, покупали Потом обратно по 0.6, по 0.7 И это угарно, потом дальше Листили эту монету на бирже Кукоин, и что вы думаете, многие такие меня пишут, вот выходит на кукойне Сейчас будет туземун, ребят, туземун будет Если это монет на комбинанте выйдет На кукойне нет, на кукойне нет той ликвидности Которая есть на том же бинанте На том же бабите, наверное, уже побольше Я, конечно, не засираю там кукойн или что Но сам факт, это надо понимать Они такие просто берут самый хайп, покупают А что вы думаете, сейчас эти хомячки сидят И тут вот разгружаются Я просто иногда настолько поражаюсь, как люди думают Вот они заходят здесь, по 0.7 покупают Да, покупают маленькую часть Потом вот здесь они докупают, и потом вот здесь вообще заходят, тут начинают откатывать, они такие, ну ладно, усредню, здесь они усредняют, потом цена опять же вот так вот летит, они о, круто, там начинают профит получать, тут цена падает, тут еще усредняют, а тут они нахрен все продают, это настолько гарно, и я это видел в чате, как это наглядно работает, если раньше знаете, там смотрел, как это происходит в видеороликах, не, сейчас я посмотрел это лично, я понимаю, насколько у людей просто нет терпения, если рынок пойдет вниз, то все у нас обвалится, у нас вообще в мире все вот эти вот пирамиды, до акции сейчас минус 80 процентов дают и происходит какое-то событие все сразу минусует поэтому я для себя изначально принял решение я себе поставил четкие цели сейчас я конечно специально ордера убрал что вам не показывать и потом когда я уже буду фиксировать я вам покажу по каким дирам я закрываюсь если монета упадет но хер с ним я потерял 8000 просто потенциально я вижу то что тут я могу заработать намного больше 8000 теряю зарабатывают 1040 ну разве ли не просто или там вообще 50 тысяч долларов также хотя хотел вам немного признаться, я все-таки купил себе NFT персонажа для изучения английского, потому что у меня был персонаж за 100 долларов, если вы помните, я себе купил персонажа за 200 тут вообще ни в коем случае не финансовый совет, потому что отбиваться этот персонаж, я посчитал, будет 70 дней, но когда я его купил, этот токен немного в цене упал, давайте прямо сейчас вам покажу, сколько он стоит, и немного так знаете, грустно, потому что он мне там приносил 30 долларов, а потом, как только я его купил, он немного вот и обвалился, и сейчас он приносит там уже не 32 долларов, как приносила там 25, а окупаемость опять же выше, отобью этого NFT персонажа или нет, я вообще не знаю, поэтому не буду загадывать наперед, буду просто учить английский, в целом приложка мне даже зашла, я даже вот потихоньку там сижу и изучаю уже 8 дней, и за 8 дней я вот отбил 210 долларов, покупал NFT за 2185 баксов, поэтому окупаться мне еще долго, я конечно не хотел вам это все показывать, но ладно, что я сделал, то показал, ну потому что я такой подумал 100 долларов в месяц, но ну, это вообще как бы мелочь, а тут, если за 2000 персонажей купить, получится там 700 тысяч долларов, но ну, это круто, то есть как бы уже, грубо говоря, будет такая вот зарплата, потому что кто-то там бегает, а я буду учить английский, но опять же, есть у меня большие ставки на степ-ап, надеюсь, там реально тоже будет годная приложулька, вот, ребят, наверное, все, что я сегодня хотел сказать, большое вам всем спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы у нас было больше подписчиков, чтобы биткоин нас догонял, потому что, ну, биткоин получается скам, если он не догоняет наш канал. Вот, всем, ребят, большое спасибо еще раз, всем удачи, всем профита, всем счастья, всем мира и всем пока.